Ребят, всем привет! Сегодня у нас видео про мастеринг от меня. Ну, если его можно так назвать, конечно же, нет. Но, как бы, все же я снимаю видео. Вот. Сразу хочу сказать для тех людей, кто ищет тут какое-то правильное сведение, правильный мастеринг, или кто просто дохуя умный, пиздуйте, блядь, другое место. Здесь вам этого не объяснят. Вот. А еще я матерюсь, да, блядь, я вот такой вот. И вообще, нам нравится крутилка, блядь, мы крутим ее, все, мы довольны. Все. Для тех, кому нравится мое сведение, кто кому нравится мой канал, блин, не знаю, заказывай сведения ребят пишите комментарии подписывайтесь на нет будем работать все давайте послушаем без мастер-канала что у нас есть и потом с мастером а жизнь там глобус я просто подохнуть теряет тебя это ведь так силы бы мне не тратить саня хватит здесь держим себе и вспомни к На ты Стуки по дому, Стены картона, Так, в общем, понятно, да? Слушаем с мастером Забрать у меня голос Значит, забрать лишь тебя Ты моя жизнь, ты мой глобус Я просто подохнуть теряю тебя Ты же ведь та, это ведь тебя у вас. Другу ту кому, хотя а сто лет на ты Стуки по дому, стены картонные, наличие я и ты Типа как тир, пустота вниз, это все тупо картинка Я yeah. музыка, знаешь, и все еще помню тебя, помню тебя Только ты знаешь, что не ветреный Просто поверь, что мой это ветамин, я тебе так, почему здесь, почему так, потому что у меня комп тупит, там, блядь, вылетает все, э, вот, э, ну, слышно, да, что стало ярче, громче, круче, блядь, ну, вроде все намного круче, чем э, без мастера, э, вот, что хочу сказать, все, ребятки, должно звучать на этапе сведения уже пиздодельненько, вот, иначе будут проблемы на этапе мастер, на этапе финализации, вот. Если можно так назвать, непосредственно у меня. А, вот, что у нас есть. У нас есть, у нас есть фаб-фильтр Сатурн, это сатуратор а, за хуй Блин, просто пиздец, сколько функций. А, вот. Но тут есть не незибический прессит для мастеринга. Заходим в пресситы, да, мастеринг, и выбираем хип-хоп. Все. Ну, и слышим, что у нас есть. Пару минусов в жизни, соль на только ну, чуть-чуть потише сделаем, как бы блять, настолько все ярче становится, громче. Себя, уа, пустота, тебя, уа, дома, друг, друг. Все вот этот микс просто под, под, под, под подмешиваем, и все сильно не подмешивал, потому что у меня сильно железа много здесь, да Я, как бы и поэтому он еще как бы громче это все делит. Все, дальше идем. Все факлита Pro q 3. Все, не, фильтр низких частот, а, в, в, убираем всякие б, вот эти вот, я не знаю, там, блин, бас сам, вот этот, который нужен, который человеческий слух просто не воспримет и не услышит, ну, как бы он просто лучше его, чтобы не было. Вот, все, резонансы, какие-то трезенты, которые нам не нравятся, мы их ищем. Вырезаем на минус полтора децибела Почему на минус полтора, блядь, я не знаю Там ребята, которые дохренища лет в этом Которые там мастера реально Действительно, они советуют, что именно так Я забыл, блядь, почему надо почекать, по мониторить, все, простите Вот, соответственно, есть полезные какие-то частоты Мы их слушаем, ищем, находим И поднимаем их тоже на полтора Где-то так Вот, как вы можете видеть, то что, блядь, у меня нет полезных частот Поэтому на этом я тут и закончил Все, идем дальше Идем дальше у нас по Pro L Это лимитер... Блять, тот же компрессор, только здесь, э, ну, сразу максимальное сжатие уже просто. А так и релиз, все тут по стандарту стоит, ничего не трогаем, для рэпа там пойдет, все, вот, ну, как-то так. Ну, можете поюзать, посмотреть, что-то на слух, если появится желание. Вот, э, все, тут и что, задача поднять максимально громкость, чтобы те места, которые громкие, не были, блядь, ну, такими громкими Вот, ну и, соответственно, еще громче будет Просто, ну, максимально громкость поднимаем, докуда, блядь, не будет, там, не знаю, вылетать, там, РМС, я не знаю, или еще что-то Ну, на минус 3 дБ пойдет, потом еще повешаем максимазер и вообще будет шикарно Все, то есть уже громкость стены картон, наличие и ты Пару минусов жизни, все, тут мы закончили. Идем отсюда дальше. Вешаем максимайзер. Здесь просто чем ниже тертрашкол, тем он громче. Я чуть добавилось добавился. Вот. Нет, запрет... а из... Все, больше ничего не делаем. Идем дальше. NLS. Бус стерео это просто ну тоже типа сатуратор короче а, вот тут драйв у нас есть все тут просто выбираю в вот этот режим и больше ни хрена не делаю он как-то четкости какой-то придает ну и мазарати мазарати у нас все это просто ходячий пресид все за нас уже продумано все придумано все просто короче выбираем прессит мастер Выкручиваем все на ноль и только компрессию мы тут трогаем. Все. Love, этих, кто не верит нас, верит. Все, все, тут, блядь, тут и сатуратор, тут и эквализация, тут и вообще, и все, все, все, все. вместе, все. Он при, придает, блядь, ну не знаю, ну реально он при, придает. Он придает все. Вот, все, идем дальше. Все, главное, вот эти вот всякие ништячки, тип, тип, тепленькие, все вот эти сатураторы, их надо повешать до, до многоплосного компрессора, до мультибанда. Ну, так к нам говорят люди сверху. Вот, потому что якобы.. Просто потом это все разлетает. Частоты какие-то разлетаются, что-то там непонятное происходит. Там, блядь, тут просто полный пиздец. Ну тут сами фиксики охуели. Вот, идем дальше. Что у нас тут? Как им пользоваться? Я уже объяснял. Разделяем на частоты. И каждую частоту мы поднимаем, да, чтобы он стал ярче, четче и ее же чуть-чуть компрессируем, чтобы они там по частотам не вылетали. Все. Столько слез это ты, пусть буду пустым в груди, но не к тебе, а -а -а, у кого погорели все платы, ты просто не хочет быть таким, Нас много не так ли, и заставляешь ты нас тянуть зажигалки. Ступо ты слово в что я просто поверю, не с тобой, ты не бред, я буду только, чтобы запомни. Музыка моя, вся так аква унада, -а -а, что не Ищу тебя обратно мне помог мог, мог, мог, мог найти тебя, оставить, тебя любит, не любит дома. Вот, ну и все И последнее у нас, что это? Стереорасширялочка расширялочка. Um, спешл Просто расширяем и все Знаешь, музыка жизни моя Совсем не рандомно Ты знаешь, что что мой это витамин Я тебя так и искал, так искал Моя музыка Будут деньги, стенки Нас просто не верит в трон И просто поверь, что мой это витамин Песня у меня вот такой э, мастеринг, все достаточно просто объяснил. Я думаю, что ну без теории, без всякой херни, блять, ну просто вешайте и там я не знаю, пробуйте. Ну, какая-то почередность тоже должна быть. Вот, и не в каждом э, проекте, у меня именно такой мастер-канал. Бывает, все по-другому. Бывает вообще у меня два плагина, бывает три, бывает вообще у меня даже, ну, я не знаю, там один лимитер висит. И вообще бывают вообще другие совершенно плагины. Все зависит от самого проекта. Ребят, ну, в принципе, все. Я не знаю, кому понравилось, действительно, ну подписывайтесь, ребятки, заказывайте сведения, я всегда рад. Пишите в личку, ребята, молодцы, пишите, спрашивайте, разговаривайте со мной, это очень круто, спасибо большое, что следите за моим каналом. Все, ребятки, давайте, до скорых встреч, и все, все, все, пишите, что еще хотите.